Да, добрый день еще раз. Действительно, речь пойдет сегодня о работе такой, таких необычных специалистов для нашей страны, которые называются эрготерапевтами. И на самом деле, если мы посмотрим на опыт зарубежных реабилитологов, которые работают с пациентами с самыми разными нарушениями, в том числе с когнитивными нарушениями, с деменцией, да, эти специалисты, эрготерапевты, являются неотъемлемыми участниками реабилитационного процесса на всех этапах развития деменции. Ну, в общем, в большинстве учреждений практически везде мы встретим, в любой клинике а, или социальной службе, которая оказывает помощь на дому или в доме престарелых, обязательно будет такой специалист. А, и ну, я надеюсь, вы поймете, почему, да, когда сегодняшнюю встречу прослушать. А может быть, многие из вас уже знают таких специалистов. И возможно... Кто-то из вас встречался в своей профессиональной да, деятельности с эрготерапевтами. Я работаю в таком частном образовательном учреждении, которое с, не так давно да, существует в Санкт-Петербурге, так называемом Санкт-Петербургском медико-социальном институте и на кафедре социальной реабилитации и эрготерапии. Мы вот уже на протяжении... Целого ряда лет обучаем специалистов этой замечательной профессии. И сегодня речь пойдет о том, вообще, чем могут быть эрготерапевты полезны пациентам с деменцией. да, И, собственно, как можно, больше даже, наверное, о том, как, как можно попробовать поддержать как можно дольше продуктивную, такую нормальную жизнь пациента, у которого развивается деменция. Дашу. Дашу. Основная задача арготерапевта, любого вообще, который встречается с разными да, пациентами, помочь пациенту быть максимально независимым в тех видах деятельности, которые для него важны. Согласно требованиям общества, согласно его собственным каким-то чаяниям, надеждам или.. С одной стороны, мы всегда говорим о том, что эрготерапевты стараются способствовать какому-то развитию. Когда мы говорим о пациентах с деменцией, развитие уже казалось бы так, только на самых каких-то начальных этапах еще возможно. Дальше мы все время будем говорить о поддержании. Но вторая опция эрготерапии направлена как раз на то, чтобы предотвратить снижение активности предотвратить развитие каких-то вторичных нарушений, да, создать безопасные возможности для повседневной жизни, создать безопасную среду. Если мы представим себе любого человека да, вот в формате международной классификации функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья, то мы можем с вами поразмышлять вот о чем. В зависимости от нарушений, которые происходят у человека, да, это функциональные какие-то нарушения. Ну, например, у с деменцией когнитивные нарушения. Снижается память, внимание, да, снижаются исполнительные функции. а Плюс к тому, многие из этих пациентов еще являются возрастными пациентами, поэтому у них есть еще целый ряд каких-то соматических заболеваний, которые тоже приводят к функциональному, к структурным нарушению. Все это, несомненно, влияет на то, как человек выполняет какие-то свои жизненные задачи на активность и участие. Но с другой стороны, мы можем увидеть, что у двух разных людей, в зависимости от того, кем они являются, функциональные нарушения приводят к разным нарушениям. По-разному изменяется повседневная деятельность. У двух людей, один из которых очень мотивирован, у которого есть стремление к чему-то, и у другого человека, который ни, ни, ни на что не настроен собственно, так апатичен, да, и разрушение происходит часто, быстрее. С другой стороны, мы можем увидеть, что в зависимости от того, насколько поддерживающая среда, да, социальное окружение, насколько семья заботится, да, старается создавать условия, каким образом она старается это делать, да, а в зависимости от того, насколько физическое окружение доступно, активность либо возможна, либо нет, да, и, собственно, Задача эрготерапевта – убрать какие-то барьеры, помочь поддержать те ресурсы окружения, которые есть, и заодно узнать, что же является мотивирующими такими вот факторами, что в багаже пациента, в его личностных особенностях, из его личностных особенностей будет работать на нас. Поможет коммуникации, поможет поддержать какую-то какую -то деятельность, да, тогда, когда уже процесс Развитие вот этих самых нарушений функций, да, он уже зашел достаточно далеко. Очень важный момент, о котором мы думаем, да, и это касается всех специалистов, наверное, которые с пациентами с прогрессирующими состояниями сталкиваются. Да, человек, который живет в семье, у него есть какая-то рутина, которая. В случае деменции, да, развитие деменции неизбежно распадается с течением времени. С другой стороны, есть семья. У семьи есть тоже своя рутина. И вопрос: насколько возможно: ну, мы понимаем прекрасно, что да, разрушение рутины пациента приводит к тому, что разрушается рутина его семьи, и поддержание рутины пациента приводит к поддержанию рутины семьи. То есть на самом деле, наша основная задача попытаться найти или находить баланс настолько долго, насколько это возможно. И тогда, может быть, удается как, ну как, как можно дольше удерживать систему в равновесии. Да, вот пока возможно безопасное хоть самостоятельное проживание, мы должны поддерживать повседневную активность пациента как можно дольше. Как можно дольше удерживать и рутину семьи. Но рано или поздно, да, неизбежно встает практически в каждой семье вопрос, а как быть, когда? Действительно нет этой рутины, она развалилась. Что делать? И вопрос каждая семья решает по-своему. Да? Как, как будет продолжаться жизнь пациента? Он будет находиться в семье, кто будет, соответственно, обеспечивать вопросы безопасности или материального обеспечения, да? или он будет где-то находиться в учреждении. Тогда опять же, а как будет выглядеть его повседневная активность? Как будет выглядеть уход? Кто будет его обеспечивать? На самом деле, это очень такие вот Глобальные, да, процессы, которые, вопросы, которые, которые неизбежно встают перед семьей. И эрготерапевту нам в этом, в этом свете очень важно, да, особенности жизни пациента, особенности связи внутрисемейных, да, особенности жизненного пути, те события, которые, которые ну, не знаю, наибольшую значимость для пациента представляют с точки зрения как, как таких каких-то ярких положительных да, событий, так и с точки зрения отрицательных. Потому что когда в дальнейшем мы столкнемся, например, с тем, что у пациента возникают какие-то приступы возбуждения, весьма вероятно, мы найдем ответы на причины этих возбуждений вот в этих вот прошлых ярких событиях. Они важны нам. Да? И а, бесспорно уровень функционирования, да, насколько изменения, которые возникают, Снижение ли это когнитивных функций, эмоциональные ли это нарушения, какие-то поведенческие нарушения, как они влияют на жизнь семьи. Ну и если мы говорим о специалистах, то мы и о броготерапевтах, то мы будем думать вот о чем. А что нам брать во внимание прежде всего? Когнитивный дефицит, по сути, это сфера дея... больше дея... Такой деятельности нейропсихологов. Да? Но тем не менее, без... если мы не учитываем особенности, снижение когнитивных функций, мы не можем понять, какие стратегии нам выработать для того, чтобы быть помощниками, да, для того, чтобы понимать, как как пациенту помочь быть независимым. С другой стороны, на второй чаше весов да, у нас повседневная активность. Это самообслуживание, это как ну, чисто вот уход за собой, да, умывание, чистка зубов, мытье тела, одевание и так далее. Да? С другой стороны, это какие-то вопросы, которые касаются самообеспечения. Как приготовить еду, в магазин сходить, транспортом воспользоваться. Да? А это продуктивная деятельность. Работа оплачиваемая, неоплачиваемая, волонтерская. Уход за внуками, например, да, если речь идет о пожилых. Или наоборот, уход за пожилыми родителями, если речь идет о людях, или там, очень пожилыми родителями, если речь идет о людях, зрелого возраста, да, но еще не, не старческого, да, не пожилого. А возможности поддерживать досуговую активность, какую-то духовную активность, да, ну, например, знаю, в церковь ходить или в театр ходить. Насколько это возможно, насколько мы это возьмем во внимание, примем внимание, тогда будем продумывать стратегии помощи, что для этого человека важно, есть ли кто-то Важная деятельность, которая первостатейна. Да? А мы можем увидеть, что изменение э, дефицита когнитивного и изменения повседневной деятельности не всегда линейно взаимозависимы. Иногда снижение функций не очень значимое, а повседневная жизнь почему-то начинает разрушаться очень быстро. Иногда мы понимаем, если мы посмотрим результаты тестирования, да, нейропсихологического, то мы увидим, что уже очень, очень капитальное произошло снижение функций. Но при этом мы обнаруживаем почему-то, что повседневная деятельность еще очень хорошо держится. Да? Это зависит от многих факторов, которые организуют нашу повседневную деятельность. Да? У нас, я уже сказала, достаточно широкий диапазон У каждого из нас, есть свой спектр активности, да, какие-то из них общие для нас, которые касаются персональных активностей. Да, Те вопросы самообслуживания, они имеют свои нюансы, да, но тем не менее очень близки для каждого из нас. А если мы говорим, например, о продуктивной или досуговой деятельности, то у нас у каждого свои запросы. И стереотипов таких жестких ведь по сути нет. Для каждого приоритеты свои, кому-то важно быть. Не знаю, в идеаль... жить в идеальной чистоте. Кому-то все равно, в какой чистоте, в каком знаю, окружении жить. Главное, чтобы была возможность там, не знаю, творить, готовить, играть за детьми, еще что-то делать. Да? То есть интересы у каждого человека свои. И вот для того, чтобы у нас повседневная деятельность наша состоялась, нам нужно три таких вот очень глобальные вещи. С одной стороны, это навыки. Наша, есть такая у нас высшая мозговая функция, которая называется праксис, которая определяет как раз возможность формирования навыков да, автоматизированных действий, которые перестают разбираться на пошаговые элементы. Мы, когда думаем о том, как мы одеваемся, зачастую не можем правильно расположить действия по порядку, потому что делаем мы это, не осознавая вот этой вот алгоритм, шагов алгоритма, да, полностью на автоматизме. И только когда мы начинаем, например, учить ребенка да, одеваться или начинаем действительно ухаживать за пожилым парализованным родственником, мы начинаем думать, а как же вообще, в какой последовательности мы выполняем те или иные действия для того, чтобы одеться. И обнаруживается, что еще и многие из нас эту последовательность выполняются по-разному, да? Вот, не знаю, булку через голову одевают, Сначала руки в рукава просовывают, а потом уже только на голову. Вопрос да, об очень-очень элементарном действии. И вот эти навыки, да, они необходимы нам касательно любой деятельности, которую мы выполняем. Для того, чтобы есть, нам нужен навык, для того, чтобы писать, нам нужен навык, да, для того, чтобы сварить борщ, нам нужен, нам нужен определенный навык. И у разных людей. Уровень навыков в разных областях разный, да, в зависимости от того, насколько крепкие те или иные навыки, насколько они жестко сложились. Ну, вот в тех областях, в которых наши навыки наиболее сильны, в тех областях мы дольше всего теряем да, в случае развития каких-то когнитивных нарушений. Второй момент, который очень важно нам учитывать, да, это привычки что у каждого человека есть свои привычки, какие-то очень хорошие, здоровые, какие-то не очень хорошие, не очень здоровые, да? но тем не менее наличие привычек определяет способ поведения и, и определяет то, как мы организуем свою деятельность. И стараемся организовывать например, переезжая от места к месту, да? автоматически привычки свои за собой перевозим и переносим, да? потому что на самом деле привычная деятельность, она для нас носит характер потребности. Это важно учитывать. Если у человека есть устойчивые привычки, то, вероятно, те виды деятельности, где эти привычки четко сформировались, будут поддерживаться чуть дольше. Да, и мы это можем учитывать, должны учитывать. Например, тогда, когда человек у нас переехал в другое место. Это мы можем припомнить, как он хранит вещи. например, да? Привычный способ хранения вещей. Я не имею в виду утреннюю сигарету, а я имею в виду именно вот способ организации, например, пространства, который был принят этим человеком. Очень хорошая привычка, да? которая может быть очень хорошей. Я не имею в виду, опять же, то способ хранения вещей, когда все вещи скручиваются в ком и складываются в шкаф. Да? Это не наш вариант. Но, по сути, если мы понимаем особенности организации своего пространства, особенности организации разных видов деятельности человека, то это может работать на выработку стратегии. Третье понятие, которое для нас очень важно, о котором я уже упомянула чуть раньше, это рутина. На самом деле, когда мы говорим о нашей с вами повседневной жизни, рутина штука скучная. В французском языке рутина означает «колея». Что-то вот такое, сели, встали вот изо дня в день, одно и то же. Для нас с вами это относительно своей собственной жизни понятие скуки. Но для пациента рутина одно из таких замечательных понятий, потому что люди, у которых есть выработанная хорошая рутина, гораздо более пунктуальные, у них хорошо отработанные навыки в определенных областях, на самом деле рутина возможна тогда, когда у нас есть целый ряд действий, в которых у нас выработаны четкие навыки. И вот эти навыки, одно действие, другое действие, третье действие, да, все на автоматизме, мы экономим время, у нас нет поэлементного осознания того, как мы выполняем действия. Нам очень важно понимать, как у человека была построена рутина. Например, перед тем, как он приехал в, переехал куда-то в учреждение жить, да, как у него была дома построена рутина? Что, зачем он делал в утреннее время? Чем больше элементов рутины мы можем связать между собой, организуя жизнь человека, тем больше шансов, вот, вот, согласно тому, как это было раньше, да, чем больше, тем больше шансов, что эта деятельность сохранится хотя бы чуточку дольше. Это важно. Ой, Но так. Тому, Ой, нет, слайд. Сейчас... Адаптация окружения человека проводится там Так, вот, компенсатор, компенсаторный подход вмешательства. Вот кривой слайд, прошу прощения. А компенсаторный подход вмешательства действительно это тот подход, который используется эрготерапевтами, когда речь идет о прогрессирующих состояниях, ну, в том числе о, о деменции. То, о чем речь пойдет сейчас, да, на самом деле будет немножко, может быть, вас уводить в сторону от привычных классификаций деменций, с которыми вы сталкиваетесь в работе, но эрготерапевты достаточно часто придерживаются именно этой модели, модели так называемой когнитивной, когнитивной инвалидности, да, Автор ее Клаудия Аллен, и эта модель была создана уже достаточно давно, разработана ей еще в 80-х годов прошлого века. И согласно этой модели, функционирование, уровень, э, классификация деменции идет по уровням функционирования. В зависимости от того, насколько сильно нарушаются когнитивные функции, да, мы помещаем пациента на определенный уровень. И если у нас это получается, то, по сути, мы очень дальше хорошо понимаем, какие стратегии мы можем выработать и какие именно подсказки нам будут помогать да, организовывать, организовывать жизнь пациента. И согласно этой модели, да, есть три измерения, которые отражают у любого человека да, процесс обработки сенсомоторной информации. Ну, например, смотрите. Внимание к сенсорным сигналам. Мне не очень удобно сидеть, и я поменяю позу. Да? Но, э, с другой стороны, я, например, услышала какой-то, не знаю, звук на кухне. Я понимаю, что у меня, например, сработал таймер на плите, и у меня что-то сварилось, потому что я что-то ставила на отсроченное да, время. Или у меня сработали члены работающей духовки. В зависимости от того какой из этих сигналов сработал. да, Я понимаю, мне надо сейчас скачать, побежать, посмотреть, что у меня там на кухне доварилось, или это просто какой-то таймер, который вот пропиликает некоторое количество раз и перестанет работать. А на вот этом более высоком уровне да, мы реагируем на какие-то сложные, сложные абстрактные да, сигналы. Нам приходят в голову ассоциации, которые заставляют нас действовать. Не знаю, мы человека встречаем, он ассоциируется с чем-то не очень, не знаю, для нас, с каким-то событием или с каким-то другим человеком. Мы в зависимости от этого, может быть, будем строить свое поведение, а может быть, постараемся этого не делать. Да? Но мы так или иначе к этим сигналам следующий уровень, да, с аматорной ассоциацией. Я голодна, я пошла и приготовила себе еду. Да? Или пошла и взяла эту еду там, где она лежит. И третий уровень – это сенсорные сигналы, которые больше связаны с тем, что мне, мне холодно, мне неудобно. Да? Я меняю позу или начинаю двигаться, потому что у меня затекла рука от какого-то долгого, долгого напряжения. Или мне тяжело, я не знаю, отпускаю тот предмет, который, который слишком тяжелый. Соответственно, самые такие базовые сигналы первые, да, которые больше и более направлены на инстинкты, чем, чем выше, тем сложнее. Да? А, ну и вот, соответственно, шесть уровней функционирования, да, про которые сейчас пойдет речь. А задача эрготерапевта понять, на какие подсказки реагируют, на какие сигналы реагирует пациент. Это уровень, там, не знаю, восприятие или он воспринимает как раз какие-то абстрактные ассоциативные вещи. Да. Задача понять, каков уровень когнитивного снижения, ну и дальше выработать план помощи. Пациенту может входить вот что. Да, мы можем говорить с самим пациентом, чтобы понимать, на ну, каком сейчас в этапе да, жизни находится и составить его себе представление о том, что его беспокоит, может ли он это объяснить словами или не может. Да? Мы можем проинтервьюировать его ухаживающих, которые, скорее всего, нам более достоверную а, картину дадут. Сочетая обе эти картины, да, мы можем составить представление. Плюс мы можем услышать специалистов, да, а, увидеть результаты наблюдения других специалистов или результаты оценки. А, мы можем создать ну, некие задачи, да, сметировать их или понаблюдать в реалии и посмотреть, как выполняются задачи повседневной деятельности. Мы можем оценить окружение, да, в котором происходят эти задачи. Это привычное окружение пациента, в котором он живет на протяжении целого ряда лет. Или это какое-то новое окружение? Не знаю, родственники забрали себе э, род... ну, дети родители забрали, да, потому что он не может сам жить. Вот он живет теперь в их квартире не очень ему знакомые, потому что они сами въехали в эту квартиру два года назад. И он в ней был до, до вот, момента переезда три раза. Совсем другая история, чем если бы этот человек жил в том доме, в котором он жил раньше. Или это человек, который переехал в какое-то социальное учреждение, да, где он окружен заботой, но где все незнакомо. В результате этой оценки понять, каков реабилитационный потенциал, на что будет направлена наша, наша, наша деятельность. Как специалистов, да, мы будем пытаться удерживать человека на этом этапе деятельности. Каким образом? Организовывать окружение, передум, продумывать каким-то образом шаги выполнения разных задач, или обучать родственников уходу или то и другое. Да, и Если мы говорим об обучении уходу, о чем мы будем думать? О том, как э, включать деятельность самого пациента в процесс этого ухода? Или, например, о том, как перемещать пациента? Какие приспособления можно использовать для того, чтобы это перемещение было безопасным? Или как мыть пациента? Да, или как, как за него ухаживать? Это то, что будет входить в, в, входить в наши задачи. Ну и вот если мы идем сверху вниз, а мы всегда да, как бы рассматриваем от верхнего уровня функционирования. Уровень планирования. Да, а, как правило, на этом уровне пациенты с специалистами редко сталкиваются. С арготерапевтами особенно, но ну, и с врачом зачастую не встречается пациент. И это очень жаль, потому что на самом деле, если удается рано диагностировать, да, поставить диагноз деменция, то это... Как раз очень такой благодатный уровень, который позволяет пациенту вместе со специалистами разработать ряд стратегий, которые будут удерживать его довольно долго ну, в таком продуктивном плане, да, позволяет ему быть эффективным, успешным во многих видах деятельности. А так как, с одной стороны, есть снижение бесспорно когнитивную функцию пациента, но с другой стороны, на этом уровне находясь, пациент еще в состоянии мыслить абстрактно, он может планировать свою деятельность, это ключевое фактически слово, да, вот здесь, когда мы говорим о, об этом уровне, он может задумываться о том, как решать проблемы. То есть, если мы говорим о том, что, о том, как выглядит повседневная деятельность, да, повседневная активность, чаще всего на что жалуются пациенты, что они делают ошибки, да, они что-то забывают все время начинают делать ошибки в таких хорошо знакомых сферах деятельности, ну, не знаю, по работе, вот какие-то происходят, там, с отчетными ошибки, с планированием, с коммуникацией с клиентами, что-то происходит. И достаточно часто начинают обостряться черты характера, да и вот на этом этапе, если нет понимания у родственников и коллег, да, о том, что происходит, то достаточно часто могут портиться отношения очень серьезно, потому что а, этот дебют заболевания вот, да, воспринимается как, просто как проявление скверного характера. Стал, не знаю, стал брюзга, стал злобный, там, не знаю, шуток не понимает или сам шутит как-то вообще странненько. Да, и вот настроение прыгает. То есть это на самом деле такой вот сложный период с точки зрения как раз взаимодействие с социальным окружением для пациента. И, и это потеря, на самом деле, очень важная потеря ресурсов Это может быть и очень важная потеря ресурсов Если мы думаем о том, как мы можем влиять на повседневную активность, да, мы говорим о том, что, может быть, что это уровень планирования, пациент может планировать, и, собственно, на этом уровне, очень хорошо выстраивать стратегии, как планировать. Если мы ведем, например, ежедневник, этот ежедневник будет выглядеть как? Это будет какой-то блокнот, в котором не знаю, одна страница – это один день, да? или это планировщик дел, который открывается на гаджете, да? не знаю, на планшете или в ноутбуке, или мы комбинируем какие-то напоминалки, которые одни идут, не знаю, там на ноутбуке, например, есть программа, да, которая позволяет записывать какие-то проблемы, которые возникают на работе, да, сразу записываем, чтобы не забыть. А какие-то дела сразу мы записываем в ежедневник, если мы сейчас не у компьютера. Здесь вопрос, куда пишем, где это тетрадь, в которую пишем, если эта тетрадь находится, если это электронное устройство, как как мы фильтруем дела, которые надо записать, и которые записывать не обязательно. То есть это на самом деле того, что является приоритетным, что является главным, где ошибки появляются. Но это тот вот период, когда можно отработать планирование, так как это удобно и нравится пациенту, и весьма вероятно, он будет долго придерживаться этих стратегий, даже когда когнитивное снижение будет прогрессировать. Это очень хорошее время для того, чтобы подумать о домашнем окружении. Потому что на протяжении всего времени организации да, жизни пациента с деменцией мы думаем о том, что нам нужно очень структурированное, желательно достаточно минималистичное окружение. И здесь перестает работать аргумент, что я в своем хаосе четко знаю, где у меня что лежит. Потому что это как раз то время, когда это перестает работать. Да? Ребенок, гора артистическая на столе, она с ювелирной точностью из этой горы добывает то, что ей нужно, и где-то на уголочке любит писать. значит Если мы говорим о таком способе организации пространства, то оно очень быстро перестанет быть, быть эффективным. Мы начинаем думать о том, как расхламить пространство, как организовать систему хранения в тех зонах, где пациент регулярно находится, да, не знаю, в рабочем пространстве, в ванной комнате, на кухне, возможно, да? а Нам очень хорошо может способствовать ну, нашему как бы, вот, организации пространства, может помочь категоризация какая-то, соответственно, предметов, да? предметов ли одежды или какой-то кухонной утвари или, не знаю, там рабочих каталогов. Мы вот об этом будем как продолжать, продолжать. Функционировать в пространстве, как помочь себе сохранить это функционирование, можно дольше. Если нет отрицания проблем да, проблему, то это может быть очень здорово. А мы можем думать о том, чтобы выстроить логику, например, да, в системе хранения одежды, да, последовательности какие-то, вот категоризация. Может быть, какие-то ярлыки или сделать, например, на коробках, так, чтобы было очевидно, где что хранится. Это Хорошо, начинать делать можно раньше. Потому что чем дольше, соответственно, чем дальше проходит время, тем меньше шансов, что удастся уже эту стратегию применить. А когда происходит дальнейшее да, снижение, что происходит? Абстрактное мышление разрушается, да, его нет. Но. Пациент, который находится на уровне исследования, хорошо ориентируется на внешних подсказках. Звуковой сигнал, звуковые сигналы, зрительные подсказки, простые и конкретные. Желательно понять, да, какие подсказки более актуальны. Даже ну, знаю, какой канал у нас больше и лучше работает. Да, на что мы лучше реагируем. На зрительные или на звуковые какие-то сигналы. И Важно учитывать, что пациент, который находится в, на, на этом этапе развития деменции, что в знакомом окружении, по сути, он независим. Смена окружения, напротив, может приводить к тому, что мы увидим какие-то яркие проявления, проявления деменции. Ну, собственно, достаточно часто это такой вот дебют, когда уже всем стало понятно, что вот оно, наверное, и есть. Оно потому, что Резкая смена окружения может приводить к тому, что у человека возникают какие-то ажитации, может возникать, возникать а, психомоторное возбуждение или галлюцинации или, или и так далее. Да? А, что нам важно и что мы можем видеть? Ошибок много. Пациент их может исправить. Да? То есть если он, например, не знаю, там, хозяйка что-то готовит. На плите и положила не тот ингредиент, она говорит, ой, ты опять, опять перепутала, она понимает, что она сделала неправильно, или она что-то разлила, она это что-то, да, соответственно, вытирает, убирает или переделывает тот продукт, который, который она готовила, да, так как она понимает, что она совершает ошибку. Критика на уровне исследования есть. Даже если у пациента возникает какой-то приступ, не знаю, там, возбуждение и так далее, по его окончании достаточно часто пациент скажет, со мной что-то происходило. Я потерялся и не понимал, где я. Да? Или я испытывал такой страх, потому что мне казалось что то и то-то. Да? То есть он на самом деле критичен вот к этим ситуациям или к своим ошибкам. А что важно нам понимать, что пациент, который находится на этом этапе, не может осваивать новые навыки, с трудом их осваивает. Поэтому если мы говорим о появлении новых навыков, то мы все время будем говорить об упрощении, об упрощении деятельности, но не о ее усложнении. Что еще нам надо учитывать? Что ошибки, которые возникают, могут... Проблемами уже связаны с проблемами безопасности, например, ну, например, те же ошибки с приемом медикаментов. Если у пациента есть какая-то сложная схема, например, приема лекарств, то я бы говорила о том, что э, несмотря на то, что он достаточно независим да, в повседневной активности, то это тот вопрос, где внешняя помощь или внешняя вот, внешнее какое-то наблюдение да, не будет лишним. Это то, что мы должны учить. А, очень важно, что. Э, не только смена э, условий, да, физических, не знаю, там, переезд в другое место, да, но и резкая смена режима дня, какие-то яркие события могут приводить к тому, что человек начинает ну, больше путаться в привычных действиях, или, э, или совершать, э, или приходить в состояние, которое не типичны да, для него в обычной жизни. нам здесь помощь? Я уже говорила да о том, что нам важно думать о структурировании пространства в упрощении о том, что не должно быть лишних вещей. Расхламленное пространство помогает человеку ориентироваться. Да? Если он должен самостоятельно выполнять какие-то виды деятельности, то это гораздо проще выполнять, когда большого количества лишних предметов нет вокруг. Да? То есть, должно быть все-таки. Достаточно все структурировано. Плюс, может быть, на подсказках, подсказки самые разные, которые будут использованы для упрощения деятельности. Используется таймер в разных вариациях. Да? Вопрос, кто этот таймер программирует, как не забыть его программировать. То есть может ли пациент сам это делать, когда для этого есть какое-то отведенное, например, в режиме, Недели время, и он учится это делать, да, сколько, сколько там надо по инструкции выставить таймер. Либо, опять же, у нас есть какой-то контролирующий э, человек, мы, которому мы сейчас назовем помощником, да, он пока еще такой очень аккуратно помогает. Да, и может помочь именно в вопросах планирования или контр, вот, планирования или выставления контроллера. Подумать вместе с пациентом где нам нужны, например, визуальные подсказки. Они вряд ли будут нужны в ванной комнате да, для того, чтобы там вымыться. Но для того, чтобы приготовить еду или для того, чтобы закупить продукты, нам, скорее всего, понадобится визуальная подсказка. Ну и плюс, может быть, это будет все равно какой-то, если человек, который живет в семье, может быть, это будет какое-то ограничение, да, полномочий, например, если речь идет о закупке продуктов, если речь идет о семье, в которой, например, продукты закупаются раз в неделю, да, и там, не знаю, приезжает кто-то закупает все-все-все-все по большому перечню на всю семью. Может быть, эта часть будет там как-то укорочена, да, и будут совершаться только покупки в ближайшем знакомом окружении в маленьких локальных магазинах. Плюс мы думаем о том, какую технику будем использовать, да, можно ли пользоваться, например, не знаю, электроприборами, или можно пользоваться плитой. И здесь нам опять на помощь приходит какая-то умная техника, у которой есть возможность программирования на какие-то простые программы. Серия, да. ну, типа, нажал одну кнопку, и разогрелось, разогрелась. Да, или нажал там, чайник, и гарантированно знаешь, что он отключится, если воды в нем нет. На этом этапе хорошо продумать, чем пациент пользуется, если он пользуется, например, смартфоном или телефоном. да. Ну и тоже нам нужны какие-то простые версии, которые позволяют нам использовать, опять же, одну кнопку вызова, например, которая вас свяжет с помощью, если в ней возникает нужда. И по сути мы можем на этом этапе рекомендовать начинать носить умные часы, да, которые позволяют ухаживающим, отслеживать геолокацию, смотреть, вообще, ну, так, контролировать немножко ситуацию. Потому что, несмотря на то, что пациент независим, мы помним о том, что мы точно не можем сказать, в какой момент эта независимость будет заканчиваться. Должно, должно быть достаточно четкое за этим наблюдение. А... Следующий уровень да, – уровень целенаправленной активности. Когнитивное снижение продолжается. Мы говорим о том, что у пациента есть возможность выполнять привычные действия в хорошо знакомом окружении, но это действия, эти действия часто будут выполняться после напоминаний, да? и они не будут очень сложными. То есть ну, какие-то вот, не знаю виды деятельности, которые требуют от вас выполнения двух-трех действий. Да? Не, не слишком сложные. И, собственно, с этого уровня, начиная, начинаются, как правило, проблемы, о которых я говорила, да, когда мы говорили о рутине пациента рутине семьи. Теряется контроль за безопасностью. Когда человек находится на уровне целенаправленной активности, это Человек, который не осознает случившиеся проблемы. На этом этапе теряется критика. И по сути, если мы говорим о работе эрготерапевта, то мы очень активно э, начинаем работать с родственниками, потому что нам надо понимать, что именно контролировать, э, какие вопросы касаются безопасности и э, что именно какие именно задачи повседневной деятельности человека, нам нужно постараться максимально поддержать. Да? Не, не сказать, ты это делать не можешь, нет, нет, не делай, давай вот там не будешь готовить, например. Да? А постараться поддержать, сделать человека участником, но при этом контролировать ситуацию, давать помощь и так далее. И мы должны помнить о том, что если мы успешно коммуницируем с пациентом, если мы даем ему быть активным, то мы уменьшаем очень многие именно вот на этих ранних этапах, да, то мы уменьшаем очень многие проявления возникновения выраженной тревожности или чрезмерного возбуждения, или появления каких-то страхов, потому что на самом деле нам очень важно поддержать вседневную активность на протяжении всего дня. Нам надо дать возможность человеку немножко утомиться, чтобы он мог спать, да, учитывая, что вот на, еще на предыдущем уровне начинает там, смена дня и ночи, часто путаться, да, и человек... Если мы ограничиваем активность, то мы только поддерживаем эту смену дня и ночи. Поэтому желательно все-таки должно пытаться встраиваться в деятельность пациента и организовывать. Что мы еще должны, о чем мы еще должны помнить? Да? О том, что на этом уровне начинает, мы начинаем думать о том, что. При дальнейшем развитии да, проблем э, начинает возрастать э, моторная неловкость, э, начинает э, ухудшаться, как правило, зрительно-пространственное восприятие. И, по сути, начиная с этого времени, мы очень... Много будем думать об окружении. Не только о контроле за безопасностью, как не знаю, там газовые экраны или там, не знаю, переход на систему умного дома, где вы можете только там со своего смартфона включить свет или розетки, да, так чтобы ничего не могло происходить. Но и, но и о физическом окружении, именно в плане того, на чем спать, да, каким образом умываться, каким образом мыться и так далее. На этом уровне, я уже сказала, да, нам важно, чтобы человек был чем-то занят на протяжении дня, потому что иначе мы способствуем только тому, что, он, что, меняется, что меняется режим дня и ночи. Поэтому нам очень важно подумать, а чем вообще можно заниматься. И тут нужно вспомнить, чем ему раньше нравилось заниматься. Какие виды активности были для него характерны, да, что, что, что нравилось. И мы должны понимать, что это не задача направлен... ну, как бы это не решение задач направленных на результат. Здесь нас будет интересовать сам процесс, который приносит. Так, у меня солнце под этим. Самой это, самой некомфортно. Задача направлена на поддержание деятельности, на процесс, на получение удовольствия от процесса выполнения. Задача. То есть если человеку было свойственно заниматься какой-то творческой активностью, прекрасно можно дать ему возможность этим заниматься, не ожидая, что будет какая-то прям какой-то прекрасный, прекрасный вариант. Но единственное, что мы желательно все-таки должны думать о том, что это, что это люди взрослые, да, и не пытаться в детские какие-то виды активности уходить. Очень важно помнить о том, что для того, чтобы в дальнейшем да, не было каких-то осложнений, для того, чтобы не, не нарастали соматические проблемы, нужно поддерживать двигательную активность. Достаточно часто а, эта двигательная активность снижается или носит такой хаотический характер. Да, человек ну, достаточно много перемещается, но при этом довольно бестолково. Да, поэтому мы можем подумать о том, чтобы выполнять какие-то физические упражнения, и, как правило, пациенты способны их выполнять за кем-то, да, за ухаживающим или за инструктором, если речь идет об учреждении. Да, то есть это тоже, на самом деле, хорошая вещь, так же, как и прогулки, да, которые, которые тоже могут быть очень полезны, хороши и, на самом деле, для того, чтобы, опять же, удерживаться более или менее в режиме. Что еще она может быть в помощь? Очень часто родственники пациентов говорят, и вот целый день что-то ищет, роется, все вещи мне перепутал, перекладывал. Дайте возможность человеку, если ему хочется складывать вещи, складывать вещи, выделите для этого какое-то место и попросите, не знаю, полотенце сложить, сложить их еще раз и еще раз и еще раз. Не знаю, сложить, если ему нужно. Вы понимаете, что? упорно складывается что-то в сумке, дайте ему что-то, что можно складывать в чемодан или в большую сумму. Да, он будет это делать снова и снова. Можно помочь ему разобрать вещи, и потом, чтобы он складывал это заново. Это может быть любая вещь, которую можно нанизывать. Это могут быть лоскутки, которые надо рассортировать, там, не знаю, разложить каким-то образом из коробки в коробку, по цветам или по, по форме и так далее. Это может быть веревка, которым можно завязывать бесконечное количество узлов, которые развязываются или не развязываются. Или это может быть такая коробка воспоминаний, да, в которую складываются а, предметы, которые связаны с какими-то какими жизненными периодами, да, этого для, важными для этого человека, а, которые будут просто, может быть, перебираться снова и снова. Таких коробок может быть несколько, да, которые можно предложить вот для того, чтобы просто посмотри, посмотреть, поперебирать. Возможно, они будут вызывать какой-то отклик эмоциональный. А, ну, я уже сказала, да, что постепенно снижается активность, разрушается навык. разрушается. Помимо этого, когда мы говорим о навыках, да, мы говорим не только о продуктивной деятельности, например, но для того, чтобы ходить, например, или выполнять какие-то действия, требующие четко координации рук, нам тоже нужны навыки. Да, мы говорим, что навык ходьбы у нас есть. Так вот, по сути, с потерей, с потерей навыков в повседневной деятельности у нас ухудшаются и такие вот функции, которые, которые тоже частично нарабатываются да, на протяжении нашего развития. А на уровне мануальной активности. Основное внимание на тактильных подсказках. Да, хорошая задача для такого пациента – предложить протирать какие-нибудь поверхности. например, да, потому что Можно бесконечно что-нибудь да, тереть. Повторяющиеся движения успокаивают, дают возможность насытиться, да, вот это, дать тактильное насыщение. Да. Можно предложить такому пациенту перемыть какое-нибудь количество пластиковых контейнеров. Но что нам важно больше всего, да, что на самом деле какие-то виды деятельности, где навык наиболее долгосрочный, существующий на протяжении всей жизни, да, а эти навыки сохраняются дольше всего. Мы начинаем с вами на заре нашего, нашего детства да, умываться, одеваться. И есть, собственно, это те виды деятельности, в которых... Активность может сохраняться да, вот достаточно долго. И на этом уровне сохраняется. Может быть, нужны будут подсказки, например, при выборе одежды, да, потому что пациент, который находится на уровне мануальной активности, часто одевается, ну, что лежал, то, то и нарядились. Да. И э, достаточно часто работая например, в больнице, да, я сталкивалась с тем, что, ну, что говорит, там, не знаю, Иванова опять на, там, в соседке нам халате ушла на завтра. Да, в палате, она увидела халат, утром, у нее утренняя рутина, она нарядилась в него и пошла, да, у нее нет понимания, что это не ее одежда, а, и это то, что вот как раз актуально нам на этом этапе, да, пациент может не понимать, какая одежда нужна ему по сезону или какая нужна, какая нужна сейчас, да? но ему холодно, у него сенсомоторный уровень, да, подсказки, ему холодно, он пошел, он оделся. Другой вопрос, что он надел что-то, что, что не, не совсем по сезону или не, не совсем его. А, поэтому нам нужны здесь либо подсказки, либо организация, опять же, окружения таким образом, чтобы комплект одежды да, можно было собрать быстро и без ошибок. Да? Соответственно, предметы разложены один на другой стопочку один на другой или разложены по порядку, в зависимости от того, как, как, как пациент понимает. Да? или ну и последовательность. Если на предыдущем уровне удавалось пользоваться, например, подсказками в виде визуального расписания, под карточками, можно подбор одежды здесь тоже подкреплять визуальным расписанием. Что зачем надевать? Самое основное спокойное, предсказуемое окружение. То, что мы должны дать пациенту, находящемуся на этом уровне для того, чтобы он мог максимально полно участвовать в своей собственной жизни. Да? Спокойное, предсказуемое и безопасное окружение. И это значит, что представители социального окружения, родственники или персонал учреждения, например, не реагируют негативно или не вступают с ним в пререкание, когда с их точки зрения пациент начинает говорить какие-то нелепые вещи, да? которые кажутся им абсолютно несуразицами. То есть тут задача налаживания коммуникации очень-очень для нас важна. Речь сохранена на этом уровне. Пациент может вполне себе изъясняться, но очень часто то, что он говорит, не соответствует действительности, он может обвинять, например, окружающих. И задача окружающих – не подключиться к не знаю, не вступить в какую-то дискуссию, которая по а На уровне мануальной активности, что для нас важно? Как я уже сказала, тактильное насыщение основное, что ищет пациент. Да? поэтому на этом уровне очень важно, чтобы у него что-то было в руках. Значит, если мы не дадим что-то в руки такое, что хорошо и не вдержать, то вход пойдет, не знаю тот же подгузник, да, если пациент маломобильный. Или что-то, что, что, может быть, вам бы не хотелось, да, чтобы оказалось в руку. На самом деле, мы должны об этом позаботиться. Достаточно часто пациенты находят себе вот это что-то, что приятно держать в руках сами, да, эти предметы становятся для них на ну, своем таким фитишем, да, их нужно держать под рукой, чтобы следить за тем, чтобы оно не потерялось, потому что утрата вот этого вот предмета может приносить, приводить к возбуждению. Что это может быть? Это может быть какая-то реалистичная кукла. Достаточно часто целый эфир, ну, отдельное да, производство, вот, которое производит куклу, выглядящую как реалистичный младенец, которого можно, там, не знаю, обнимать, в одеяле вот держать и так далее. Очень дает ну, такое хорошее насыщение. Да, женщины часто на это очень хорошо реагируют. Это может быть какая-то муфта, внутри которой нашиты бусины или какие-то другие тактильные штучки, которые можно перебирать, как кусочек четок, например, внутри муфты. Или это может быть вот такая вот подушка, как на слайде, да, на которой нашиты разные пуговки. Это предметы, которые можно исследовать, да, ощупывая что мы должны учитывать, думая об окружении. Значит, на этом этапе нам очень важно думать о безопасности окружения с точки зрения ну, чисто физических да, каких-то границ. С одной стороны, достаточно часто жалоба персонала и учреждения, на то, что пациенты начинают блуждать, да, если он в больницу попал, он ночью там под делением. Ходит, уходит куда-то в коридоры и так далее. То же самое дома, да, пациенту нужно ходить. Его пытаются ограничить. Часть, часто это заканчивается тем, что пациенты фиксируют. И это плохая история, да, потому что по большому счету он ничего худого может и не делать. Если создать пространство таким образом, чтобы не было где ходить, пускай ходят, да, но надо подумать о том, что это пространство желательно носило бы какой-то закольцованный характер, да, чтобы можно находить столько, сколько... Нужно, пока он не почувствовал, что он устал, и ему не нужно, там, не знаю, прилечь да, или посидеть. А, но мы должны помнить о том, что могут быть риски падения, поэтому пространство, по которому перемещается пациент, должно быть безопасно с точки зрения рисков падения. А это значит, что у нас не должно быть где-то в квартире или в коридорах да, каких-то ковровых покрытий, например, за которым можно запнуться ногой или... Не знаю, насколько сейчас уже часто, но куски линолеум, например, да, незакрепленные, у которого краешек заворачивается, очень хорошо представляет собой такой рисковый да, элемент. Или мы можем думать о том, что нам нужны. Нужно подумать о том, как стоит мебель. Ну, например, так, что если человек все-таки упадет, что он себе там об острый угол чего-то стола не.. Ребра не сломает а, или там, не знаю, огромную гематому не получит и так далее. То есть это то, о чем мы можем помнить. Порошки межкомнатные, да, если есть возможность. Порошим ну, их не должно быть. А, если мы говорим о рисках падения, то тогда мы еще думаем вот о чем. -то. Какой высоты кровать, на которой лежит человек, спит человек. Да? А, если это очень высокая кровать, это большой риск того, что человек может упасть, да, когда он на нее забирается. Если кровать очень низкая, то же самое. Сложно вставать, может приводить к падению. Нам нужно думать. Вот На этом этапе мы можем думать о том, что пациенту хорошо лежит на функциональной кровати. Если мы думаем о том, что ситуация будет прогрессировать, то нам очень хорошо, если эта функциональная кровать имеет возможность смены высоты, так чтобы потом ухаживающие могли использовать ну, чтобы она использовалась не только по ту высоту, с которой сейчас ему вставать удобно, да, но если речь идет потом о смене белья, например, или о каких-то гигиенических процедурах, то высота уже должна быть под Это вот время, когда хорошо задуматься об этом. Мы можем вот о чем еще думать. Снижается зрительное восприятие, и... Для того, чтобы человек был более успешен в тех немногих видах деятельности, которые ему еще доступны, нам нужно подумать о том, как сделать пространство более контрастным. Например, если мы еду организуем, то мы, может быть, подложим какую-то под тарелку контрастного фона, подложку, чтобы ее было видно, и столовые прибор было видно. Да, или если мы там, не знаю, заинтересованы в том, чтобы он съел там то-то или то-то, мы тоже будем думать о том, как обеспечить этот контраст, чтобы было знаю, приятно выглядело и, и пахло, но что, чтобы еще было четкое восприятие. Очень хорошо для того, чтобы было для того, чтобы, может быть, было опять же, реализовано вот это желание движения, да, совершать прогулки. Если это возможно, это может быть длительная достаточно прогулка. Что, в принципе, эти пациенты могут ходить. Да? У них нет таковой проблемы да, с перемещением. И, как я уже сказала, да, мы думаем, на чем человек спит. Мы можем подумать о том, как организован санитарный узел. Да? Как он будет помещать он туалетом, пользуется. Он уже в подгузнике. Или он может не очень хорошо контролирует туалет, но, в принципе, еще пока контролирует. и Мы можем подумать о том, что на ночь, например, ставится около кровати санитарный стул. Или он находится рядом, там, в комнате, где находится пациент, все время есть санитарный стул да, для того, чтобы можно было пользоваться туалетом самостоятельно. Или нет, или это подгузник. А то же самое касается мытья. Как оно происходит? Это ванна. Да, и пациент моется в ванне, как это делает, сидя или стоя. Насколько безопасно? Он может еще, ну вообще, вымыться, да? Или нас, если вы, ему помогают мыться, он может поддерживать на протяжении всего мытья вертикальное положение, или он должен сидеть. И тогда мы поставим стульчик в ванну, если эта ванна позволяет сделать, или мы будем или в душевую кабину, если это в душевой кабине происходит. Да, или мы будем использовать, там, не знаю, в учреждении мы можем использовать универсальный санузел, и тогда он будет мыться, сидя там, на специальной скамейке или на санитарном стуле. Когда мы думаем вот об этом, да, мы можем также подумать о том, а что именно еще может сам пациент сделать. Он может полностью вымыться или он не может вымыть, например, не знаю, там, спину или ноги, да, или не может голову вымыть. И тогда ему нужна наша помощь. Мы можем подумать о том, где пациент ест. Он принимает пищу где-то если это дома, да, то где со всеми на кухне или в столовой или в своей комнате. Как это происходит? Что используется там приставной стол, какой-то обеденный стол, или это прикроватный стол? Если это больница то тоже или какое-то учреждение, да, соответственно, пансионат или дом престарелых, да, что происходит, как, как, как он ест? Это те вопросы, на которые как раз должен отвечать в, там, в хорошем раскладе вещей да, эркотерапии, потому что это лежит в сфере его забот, как организовать повседневную жизнь так, чтобы человек в ней участвовал максимально полно. Да? Мы помним о том, что отдельные виды деятельности на этом этапе возможны. Но так или иначе мы двигаемся дальше. Да, и следующий уровень мы называем уровнем постуральной активности. Что важно на этом уровне? Действие возможно, но чаще всего происходит имитация действий. Да, Какие-то отдельные знакомые движения повторяются, и может быть, например, не знаю, при мытье, за... если рукой пациента провести один раз мочалкой по его другой руке или по бедру, да, то он может эти действия повторять еще некоторое время. Хотя, в принципе, к самообслуживанию в том плане, как мы это понимаем, да, он не способен. И наша задача подумать о том, как именно осуществляется уход. Потому что речь пойдет уже теперь о том, что мы занимаемся организацией ухода. Да? И э, занимаясь организацией ухода, должны помнить о двух вещах. О безопасности собственной, да? касается ли это ухаживающих или персонала. Здесь прежде всего безопасность спины, ну, еще и психологическая безопасность. Да? Но для пациента это возможность максимального какого-то включения да, в жизнь, в идущую вокруг него. И это говорит о том, что пациент может повторять. Ну, это, мы думаем о том, что пациент может повторять определенные действия, какие действия он будет повторять, какой уровень помощи ему нужен? Будет ли это, это какая-то тактильная подсказка? Будет ли это направляющее движение? Что-то мы будем делать рука в руке, да, ухаживающий и пациент. Как правило, на этом этапе утрачивается речь, да? и это значит, что мы используем, поскольку часто она утрачивается не только в плане продукции речи, но и в плане понимания речи обращенной. Да? Пациент, часто на этом, находясь на этом уровне, не понимает того, что вы говорите. Но мы сразу вспоминаем тогда о том, что когда мы коммуникацию да, тоже по уровню разделяем, то у нас есть такое понятие базальной коммуникации. Он не понимает слова, он понимает интонации, он понимает выражение, возможно, есть, несете ли вы угрозу, да, или вы несете, наоборот, там, не знаю, комфорт, спокойствие, ощущение доверия вызываете. Да? И поэтому нам очень важно понимать о том, как мы используем э, собственный голос, собственное тело да, для того, чтобы нас понимали лучше. И очень много, вернее, очень хорошо, если да, персонал, ухаживающий за пациентом, или родственники пациента, задумаются о том, в какой позиции они, например, они беседуют. Да, если с пациентом они беседуют, они на равных это делают, или как это стоя над сидящим или лежащим пациентом. Да. А как это выглядит? С какого уровня? Как вы, как вы воспринимаете? Коммуникацию, если вы например, сидите, а кто-то над вами там нависает, да? что у вас, какие у вас ощущения возникают. Или если кто-то сидит рядом с вами, и вы беседуете, у вас есть возможность постоянно зрительного контакта да? с разными пациентами, ваша коммуникация будет строиться по-разному, потому что иногда вам нужно создать ощущение знаю, власти, да, для того чтобы побудить что-то делать. Но иногда вам надо создать... Люди, что вы не угрожаете, да, и тогда вы находитесь в другом положении. Ну и плюс интонации и количество слов, которые мы говорим, да, должно быть немного. А для того, чтобы не создавать еще большее непонимание. На уровне постуральной активности мы думаем, я уже сказала, об уходе. Да. Здесь нам важно подумать вот о чем. Если мы ухаживаем то, как я сказала, да, у нас две тут стороны поуязвимые. Не только пациент, который может, там, не знаю, упасть, ажитировавшись с кровати, да, и мы знаем, что там, во многих странах, не знаю, в реанимацию, если пациент попадает, его, возможно, положат не на кровать, а на матрас, чтобы он не упал, да. У нас привяжут, а у них положат низко, чтобы с матраса с пола упасть некуда. И привязывать не надо, потому что он встать не может настолько хорошо. Но э, мы думаем и о защите собственной спины. И здесь нам в помощь могут быть какие-то приспособления для перемещения пациентов, могут быть какие-то э, варианты шуршащих простыней, да, скользящих простыней или рукавов для перемещения. Нам в помощь может быть функциональная кровать, действительно, которая меняет высоту или меняет положение подголовника или ножного конца. А, но э, о чем мы еще должны думать? Что Мы, может быть, должны научиться каким-то приемам перемещения, потому что. Находясь на уровне пастуральной активности, пациент вовсе не должен все время лежать в кровати. Он может прекрасным образом сидеть и, как говорит моя коллега, если вы боитесь, что он упадет, поставьте перед ним стол. Он тогда никуда у вас с кресла не встанет и не уйдет. Но он будет. А еще, если вы на стол ему что-то положите, что можно вложить ему в руки, то вы гарантированно понимаете, что он будет безопасно проведет некоторое время. И плюс будет профилактика там, вторичных нарушений, да, потому что он будет Дышать полной грузью, он поест, вы его покормите в безопасном положении, да, у него не будет пролежней. То есть на самом деле думать о режиме позиционирования пациента и о том, как мы думаем о вторичной профилактике, а если мы также думаем о том, как мы его перемещаем, то мы думаем не только об этом, но и защищаем себя. Поэтому нам действительно в помощь самые разные приспособления для перемещения. да, Это может быть доска. При перемещении это может быть пояс, который мы фиксируем пациента. Он, кстати, может нам на предыдущем этапе быть полезен, если мы, например, не знаю, там прогуливаем пациента, да, если он может перемещаться. Или если на этом уровне он может перемещаться очень хорошо, если он идет у вас в поясе, и вы его держите там, не, не подмышки, а поддерживаете за лямки пояса. Не знаю, насколько. Они есть в вашей практике. Ну, в общем, такая штука очень хорошая, да, и позволяет как раз нам в плане ухода быть очень эффективными. Ну и э, мы можем думать о том, как обеспечить не знаю, минимальные но Ну, это уже нерготерапевтическая задача, да, минимальная двигательная гимнастика, возможно, да, для того, чтобы не было там, трактор для того, чтобы не было ограничений в движении, потому что то и другой несет за собой боль, ощущение дискомфорта, да, и, собственно, приводит, приводит к ну, усугублению состояния, без того тяжелому. Мы можем думать о том, что если мы пациента моем, да, то его рукой мы можем совершать какие-то оморения, да, то есть на самом деле его рукой дотянуться до, до тех зон его тела, до которых он дотягивается, в том числе до интимных зон, да, это очень хорошо, потому что на самом деле мы, э, мы относимся к нему с уважением, а не как к телу, а да, как к человеку. Ну и э, если мы говорим об уходе, то очень хорошо, если используется, например, тот же подъемник для перемещения, э, и есть возможность например, мыть человека да, не в постели, обтирать его влажными салфетками, или пользоваться там, не знаю, надувной ванной. Сейчас я переключусь на другую презентацию. Что мы можем, Что мы можем тут подумать? Ой. Вон. так. так Ну вот например да у нас есть возможность использования надувной ванны Да если мы это не аналог нормального мытья Да если мы моемся с вами в душе это другая история. Но так или иначе, у вас больше возможностей вымыть пациенты, если он... используется ванна подкладная, чем если вы просто вытираете его салфетками. Ощущения совсем другие, да, и качество ухода за кожей тоже другое. Ну и так. остановиться, остановиться, отсюда выйти. А это то, о чем мы должны… Ой, сейчас… Техническое сообразие. Сейчас не вышло из демонстрации. Секундочку. Вот он. А следующий уровень да, автоматической активности пациент на самом деле уже, не, скорее всего, не, не будет реагировать на ваши, в основном на ваши, возможно, не реагирует на вашу речь, но тем не менее, он может выполнять какие-то отдельные движения, да, и которые желательно давать ему возможность поддерживать, да, то есть не ограничивать, а дать ему возможность там, не знаю, подвигать конечностями или если его посадить в, в, на высокое изголовье, дать ему возможность нет, более продуктивно дышать, да и дать ему достаточно поддержки, чтобы поза его была безопасной, безопасной и комфортной для него. Здесь мы думаем в основном о том, чтобы избежать каких-то проблем, Я, ну фактически не знаю, поддержать уже до конца, да не давая уходить в, в, в какие-то э, максимально дискомфортные да, ощущения. То есть избежать боли, избежать обезвоживания, избежать истощения, поскольку очень часто пациенты перестают э, принимать пищу да, на этом этапе нормально. И, возможно, нужна будет... Э, Достаточно часто используются гастростомы да, на, на этом этапе. А, и здесь мы говорим, если мы говорим о эрготерапии, то мы говорим в основном об обеспечении ухода, поэтому нас будет интересовать режим позиционирования, режим ухода, да, режим ухода за кожу. Тут на самом деле очень близко к работе медицинской сестры на самом деле, и к работе того же специалиста по лечебной физкультуре, потому что мы все думаем об одном, да, как обеспечить грамотный уход, как избежать дискомфорта, как избежать осложнений, как избежать проявления, появления пролежней да, или а, дыхательной недостаточности. Но, По сути, мы все равно движемся здесь концом. Но а, о чем мы должны помнить с вами? На каком бы этапе с пациентом мы не работали, мы должны помнить о том, что наше взаимодействие с вами, да, а, или если вы даете рекомендации, то взаимодействие между ухаживающим и пациентом они на самом деле могут строиться очень продуктивно при внешней поддержке. Да? Потому что достаточно часто мы понимаем, что тому же ухаживающему нужна психотерапия, и что, несмотря на как бы, знание диагноза, например, своего близкого зачастую, не приводит к тому, что он принимает да, эту ситуацию и понимает ее до конца. И по большому счету, нам нужно понимать, что строение продуктивной коммуникации это один из таких вот ключевых да, моментов. Для этого нам надо иметь представление о истории жизни, да, о том, что важно. Надо думать о том, как выстраивать собственный язык тела и выстраивать тон. И на самом деле, когда мы говорим о. Ну, такой профилактики выгорания да, среди ухаживающих, мы думаем о том, что на самом деле, чем больше удается выстроить коммуникацию, тогда, когда, когда это на самых ранних этапах, тем меньше шансов, что будет выгорание. да, Поэтому на самом деле, бесспорно, нужна очень большая поддержка специалистов именно с точки зрения проработки способов поддержания, да, общения с пациентами. Поддержание самостоятельных действий, участие, давай вместе, а не вместо, в тех моментах, где можно. Да? Останавливать себя тогда, когда хочется сделать быстро и вместо. И это тоже очень важно. И это в плане ухаживающих, да? потому что мы понимаем прекрасно, что в разных условиях э, требования по персоналу, например, абсолютно разные. Да? И количество пациентов разное на, одного, э, на одну сиделку, например, или на одну медсестру. Может быть, совершенно, совершенно разное количество пациентов. Да? Но так или иначе, если мы хотим уменьшить количество каких-то приступов возбуждения среди пациентов, если мы хотим, чтобы у нас было как можно меньше прибегания там, к нейроэллиптикам или фиксации, да, мы должны думать о том, как коммуницировать. Покаивать, давать возможность двигаться, да, там, потому что собственно, все проблемы часто возникают, Попытки ограничивать да, движение. Как организовать его так, чтобы оно было возможно? Мне в свое время очень понравилось в маленькой городской больнице э, Финляндии. Я до этого достаточно часто видела разные клиники, да, в которых находятся пациенты, и э, дома престарелых, в которых находятся пациенты с деменцией. Но это обычная больница городская, да, туда по Попадают разные пациенты с разными соматическими заболеваниями. и было очень интересно увидеть да, отделение на 10 коек, которое предназначено для пациентов с деменцией, которые в целом регионе проживают, периодически попадают с какими-то соматическими проблемами, сердечными, легочными и так далее. К ним приходят специалисты разные, больничные консультировать, что-то решают, отправляют снова домой, они дома находятся. Но когда они находятся здесь в отделении, то э, выглядит это так, отделение само, ну, такое протон, да, палаты по, по, по, по периметру, по кругу. Пост медсестры в центре. То есть она видит все эти двери, соответственно, в которых пациенты находятся. Если кто-то выходит ночью, то он не по коридору шастает, куда-то там ушел и пропал, а он фактически ходит вокруг медсестры. То есть это на самом деле вот к вопросу о том, да, что пациенты хотят, ну, вот иногда они говорят, действительно, кладем, кладем на высокий матрас вместо кровати, если вот очень возбуждается, хочет, соответственно, вставать с кровати, чтобы не было рисков падения. это на самом деле очень такой рациональный подход. Ну и о чем мы говорим еще, да? продолжая тему коммуникации. Для того, чтобы, для того, чтобы пациент был спокойен, он должен быть занят. Я уже сказала, да, ходить, дайте возможность, если есть желание и потребность передвигаться, дайте возможность передвигаться. Но еще важно, чтобы были заняты чем-то чем, -то, чем -то, рукой. То есть должна быть какая-то активность и какое-то не, вот негативное да, поведение, возбуждение, стремление, все, там, не знаю, открытие что-то уходить, да, ну часто возникает потому, что пациенту нечем занять рутиной, нет. Должна каким-то образом она создаваться. Надо думать, чем можно заниматься. А, ну и мы помним о том, что наш, на, нам важно относиться к, че, к пациенту, сохраняя достоинство да, его. Поэтому мы помним о том, что очень важно предлагать выбор, да, пусто это будет выбор из двух, это выбор еды. Это выбор одежды, это выбор занятий, да, об этом мы должны помнить. Ну и с моей точки зрения важно да, не доказывать, это один из... Это про родственников в основном да, и мы говорим, ну и про персонал тоже, не доказывать свой своего... Помогать ориентироваться во времени и пространстве, да? ну, тогда, когда возможно, использовать календарь. Проговаривать слух все равно о времени года, обращать внимание на смену погоды за окном и так далее. Надо интонировать правильно. Использовать интонацию как способ коммуникации да, на всех этапах. И будет, будет успех. Да? Ну, вот мы говорим, что, что правила коммуникации, да, которые ведут к Деструкции, спорить, аргументировать, доказывать, убеждать бессмысленно. Направлять, поддерживать, подстраиваться, подстраиваться под интонацию, угадывать да, интонации и намерения, быть доброжелательным в любой ситуации. Да, это то, что ведет к миру, да, к такому покою, и на самом деле ведет к более успешной жизни всех вокруг да, пациента, самого пациента и всех тех, кто его окружает. Ну, собственно, это то, что я сегодня хотела вам рассказать. Если у вас есть вопросы, с удовольствием на них попробую ответить. И не спрашивайте меня только, где мы возьмем, где взять эрготерапевта в ближайшее время. Пришлите нам кого-нибудь учиться. Так, друзья, значит, смотрите, во-первых, вы можете поднять руку, и я тогда вам включу звук, либо вы можете писать ваши вопросы в чате. А мы их прочитаем. Здравствуйте. А, ну здравствуйте в чате пока. Угу. Есть ли какие-то вопросы? Да, это как раз возможность <свят> ну, задать эти вопросы, которые, может быть, не осветили, или, может быть, что-то вам было непонятно, или, может быть, ну, может быть, как Екатерина сказала, что не спрашивать, но с другой стороны, все-таки, может быть, действительно, есть какие-то. Ну, то что да у нас сегодня такая международная встреча здесь люди из Беларуси из Украины из России разные Украина раз, как вот. раз другая ситуация там вот поэтому может быть вы зря так отрезали я про, про Россию исключительно простите меня я не знал, что да я просто знаю же что вы в ассоциации состоите вы наверняка можете знать действительно ну, что-то попольше Поэтому все-таки можете поспрашивать, видите, оказывается, на Украине все немножко по-другому. другому, по -другому не... да. На самом деле, у коллеги наши молодцы, у них и физическая терапия, и эрготерапия, да. Лечение <свечения> проводится, это здорово. Да, сейчас включаю. Немножко а, завидую. Так, включайте звук, вы по, по идее можете сейчас включить звук. Алекс, Алекс, наверное, Алексей. Микрофон и звука нет. Включайте микрофон. Да, включайте. Я вам разрешила. Строго. Так. хорошо. Ну, аж... Или не получается что-то? Секунду не получается сразу. Вот получилось, все получилось, хорошо. мы вас слышим. Какой вопрос? Здравствуйте. Не совсем понятно, а как пациенты с деменцией могут гаджетами современными пользоваться в вот, этих если... вы... да. Если... Вы... Да. Ну... Да, да, я поняла, вопрос. Вопрос. А, значит, поняла ваш вопрос. А, если мы говорим о гаджетах, то мы говорим о самых-самых начальных этапах развития деменции, когда эти пациенты гаджетами уже пользуются. Да? Если речь идет о смартфоне, например, если речь идет о пожилом человеке или не очень пожилом, да, потому что мы понимаем прекрасно, что возраст может быть не совсем пожилой, который вполне себе успешно уже пользуется гаджетом. Другой вопрос тогда, что на том уровне, когда обучение еще возможно, и я уже сказала, что, к сожалению, мы часто этот уровень вообще не видим, если речь идет о реабилитации. Но так или иначе, если рано диагностирована проблема, то можно... Научиться пользоваться теми приложениями, которые помогут в том числе успешно использовать смартфон. А дальше, когда мы говорим о гаджетах, то мы дальше говорим больше о гаджетах для ухаживающих с того, с того момента, когда обучение пациента невозможно. Но умные часы, например, или умный браслет на руке, позволяет контролирующему, да, ухаживающему видеть, например, где находится пациент, не знаю, там уровень пульса и, или какие-то, ну, хотя бы местоположение отслеживать либо на одну кнопку, да, какое-то, соответственно, устройство, которое ну, мне нужна помощь, да, нажать, есть возможность нажать кнопку. Верхние уровни функционирования мы говорим, конечно, только о них, а в остальном, а может быть, ну действительно, это контроль. Ну и плюс, когда я говорила о том, что мы используем, например, тот же таймер, если мы говорим о уровне целенаправленной активности, да. я упоминала о том, что для того, чтобы таймером пользоваться, должен быть помощник, который этот таймер программирует, скорее всего, да, вместе с пациентом это делает. Ну или опять же, в зависимости от того, на какой стадии сейчас пациент, что он может, каков уровень его возможностей. Он может сам по инструкции еще это сделать, себе расставить, например, там, на определенное время. Либо это делает кто-то другой. И плюс, я, когда я говорил, говорила дальше о гаджетах, я говорила больше уже теперь о современных технологиях, которые позволяют нам ну, на первых этапах, пока нет какого-то решения, как да, обеспечить безопасность, ну, использовать, например, такие технологии, как умный дом. То есть у вас не включаются, например, розетки или не включается бытовая техника, пока контролирующий, да, который, не знаю, родственник, который в магазин пошел, не, ну, например, он это все дело держит под контролем и понимает, что это не может быть включено, покуда от него не придет разрешение такое. Ну вот на этом уровне. Да? Есть, это да, будет быть там очень полезно. Если речь о пациентах, то это только верхний уровень функционирования, там, где они изначально уже ими пользуются. И вряд ли мы будем пользоваться планировщиком, например, да, если это очень пожилой человек, который никогда смартфоном не пользовался или ну, не знаю, там, компьютером не пользовался. Конечно, мы не будем его обучать этому. А если это человек, который вот, не знаю весь день в смартфоне, просто другой вопрос, что он пользуется чем-то, да, а мы подумаем о том, какое приложение будет простым, позволит ему... Не знаю, назначать, например, какие-то встречи. Он еще, он еще работает даже, да? Он еще не потерял полностью все полномочия. Или он, не знаю, самостоятельно живет еще один. Но он может используя приложение, например, где он должен прямо из перечня галки ставить, да, и одно за другим. Дела сделаны, все. Я там я успешу. Используем там со звуковым напоминанием. Возможно. А задача эрготерапевта на том уровне, покуда пациент обучаем на вот верхних этапах, научить пользоваться приложением, да, научиться, как я уже говорила, да, выбрать. Если мы записываем что-то в планировщик, то мы должны решить, что именно будет в него записано, чтобы там не оказывалась ну, какая-то лишняя информация, не засорялась, не забита была эта простыня записи, так, чтобы пациент не мог с ней, в ней сориентироваться. Достаточно сложная история, да, надо понимать, что именно попадает у нас в планирование. Ясно. Спасибо. Надеюсь, что ответила. Ну спасибо. да, я думаю, что это вообще такая важная история про то, что вообще, когда вопросов в деменции говорят, и что... Нужно, как только вы поняли, что что-то происходит, уже сразу начинать принимать все возможные меры, да, не дождаться, когда, может быть, нам что-то понадобится, а уже заранее, действительно. Есть, если мы вот эти шаги отслеживаем, то мы можем планировать, ну, я даже с точки зрения ухаживающего смотрю, мы можем планировать какие-то действия, ну, те же финансовые, да, Ресурсы какие-то идут да, на медикаменты, какие-то идут именно на обустройство быта. Если мы понимаем, что человек будет жить в доме, например, никуда не отдых, будет сиделка. Но даже если есть персональный ассистент, нам важно так, чтобы этот персональный ассистент не погасил полностью активность, не ускорить да, весь процесс. А мы понимаем прекрасно, что разрушение рутины, оно только ускоряет процесс. То есть, чем дольше человек свою деятельность поддерживает с помощью окружающих, тем дольше он остается на плаву. Чем больше, чем больше мы разрушаем деятельность, тем быстрее прогрессирует ситуация. Поэтому нам очень грамотно надо подходить именно к тому, что будет делать, что будет делать персональный ассистент, каким именно образом он будет оказывать помощь. И в каком окружении все это будет происходить, да? Не знаю, безопасность горшка было вставать, например. Может быть, нужен поручень. Может быть, нужно, там, не знаю, как подвигать знаю, стиральную машину, так чтобы можно было на нее опереться. А может быть, нужно поставить, вот мы хотели бы поручень поставить, а его не поставить, потому что стенаги прочная, да, и вот какой тогда? Может быть, там какой-то с упором А может быть, мы подумаем о том, что нам надо высоту унитаза там, с помощью насадки поменять, да, чтобы человек мог им пользоваться. Потому что он еще им пользуется. Слава богу. Да? Я думаю, что семья безусловно рада, да? что человек может самостоятельно пользоваться туалетом. И э, чаще всего падение, ну не чаще всего, но достаточно часто, да, падение может быть одной из причин, почему дальше появляется подгузник. Это плохая ведь история. Ну, применительно к любому человеку, правда? Поэтому... Важно чуть-чуть идти на опережение, продумывать следующие шаги, пока мы еще находимся на предыдущих. Да? И тогда, возможно, возможно, ситуация будет происходить, ну, может быть, не так драматично, да, не так травматично для, для ухаживающих. Чаще всего травмируются это уже психологически. Те, кто рядом. Ну, ну вот, в чем бы я... Очень да, очень... Катерина, спасибо большое, коллеги. Последняя возможность задать вопрос, если его нет, то тогда мы будем прощаться. Вот ну, хорошо, значит, хорошо. каждый бежит по всего своим делам. Память. Спасибо большое вам, Екатерина Анатольевна, спасибо всем, кто сегодня пришел. До встречи 19-го, следующее у нас. Спасибо за внимание, всего доброго. Всего хорошего, до свидания.